Всем добрый вечер, с вами Алексей Федорцов и сегодня расскажу еще про один кейс по настройке рекламы, именно таргетированный. Для начала хочу показать вам, а, что мы именно продвигаем в этом кейсе. Продвигаем детскую бизнес-школу «Баланс», которая находится в Краснодаре. Там у них уже три филиала, а, один из Севастополя, друг из Вот открыли они филиал в Краснодаре. Ко мне обратился Дмитрий, руководитель э, этой структуры и э, попросил, кстати, вот он, Дмитрий, попросил э, поработать с ними. Э, я запросил все необходимые данные и так далее. Выяснилось, что основное, э, основную долю э, участников бизнес-школы для детей, а, приносят именно бесплатные мероприятия. Процент закрытия довольно высокий на них. После этого мы тестировали несколько каналов рекламы. А, конкретно пока три. Это таргетированная реклама в Facebook, таргетированная реклама ВКонтакте и а, реклама через а, биржу социейт в сообщество ВКонтакте. Пока только ВКонтакте целевая аудитория это мамы, а, которые хотят, чтобы их дети развивались, хотят платить за это деньги, ну, там относительно небольшой чек от пяти тысяч до и так далее. То есть сами можете обратиться в эту бизнес-школу и понять, что к чему, если у вас есть дети, отличная, Кстати, программа у них, я видел обучающую программу. По поводу того, что сработало, что не сработало. На данный момент сработало лучше всего Таргетированная реклама Facebook, а на втором месте у нас таргетированная реклама ВКонтакте, на третьем месте Ассоциейт. Сейчас конкретно а, рассмотрим понятно. те рабочие рекламные кампании, которые сработали в Facebook и Instagram. Итак, мы на бесплатный урок смотрим сейчас рекламную кампанию. Средняя стоимость заявки 431 рубль. А, видите, да, мы начинали не в сезон, в январе, да, 23 -го числа. Был у нас даже рост, рост заявок на 27. -е. И сейчас мы будем потихонечку опять расти. Тут у нас была небольшая приостановка, связанная с ограничением рекламного бюджета, ну, за это время мы получили 12 заявок по этой рекламной кампании и еще 9 заявок по этой рекламной кампании. Если видите, у нас предыдущая рекламная кампания а, лиды были довольно дорогие да, и мы запускали там несколько вариантов и плейсментов и видео креативы и а, разнообразные иллюстрации для того, чтобы Вовлечь. но у нас э, не получалось у нас подобрать аудитории именно в в то есть э, именно в этом сегменте у нас были прямо сложности с подбором аудитории потому что э, реагирует очень плохо то есть те которые касаются общей аудитории а целевая аудитория мамочки от э, 25 до 50 лет у которых есть дети таргетируясь на эту аудиторию, мы не получали того результата, который бы хотели. А, что мы сделали? А, был вариант поработать с базой Lookalike. Мы запросили базу Lookalike. А, к сожалению, там не набралось столько контактов, чтобы мы могли таргетироваться, а, то есть создать коррект, корректную базу Lookalike и таргетироваться по ней. Что мы сделали? Мы а, спарсили а, мы воспользовались смельным сегментом, это э, рекламным кабинетом ВКонтакте. Применили инструмент такой, как э, парсер ВКонтакте и подобрали аудиторию, которая похожа на тех, э, кто уже состоит в группах именно ВКонтакте, не в Инстаграме, в Фейсбуке, кто состоит в группах э, бизнес школ для детей по всей России СНГ. Создали на основании этой аудитории лайк -like, Уже здесь, в рекламном кабинете Instagram, Facebook. А как мы это сделали? Мы с помощью парсеров вытащили контактные данные, которые были указаны в профилях. Естественно, часть данных оказалась не потому что пишут всякую ерунду. Но там были еще и электронные почты, которые обычно пишут. Особенно, если люди заняты в бизнес-сфере. И совокупность этих двух баз позволила нам создать рабочую аудиторию лукалайт, которая нам сейчас и дает результат в два раза меньше, чем предыдущий. Вот краткая предыстория, как мы это получилось. Это одна из самых сложных аудиторий, с которой мне приходилось работать в таргетинге. Но тем не менее задачи мы справились. Сейчас главное не останавливаться что бюджет не падал, потому что, видите, да, у нас может быть 196 рублей заявка стоит, может и 516 рублей заявка стоит, но в среднем до остановки э, рекламных кампаний э, до 28 января, уже прошло два дня, мы заново запустились, э, у нас был показатель 360 рублей, что является очень хорошей цифрой по сравнению с э, контактом, допустим. Там у нас выходило 600 рублей. И были те же самые трудности с подбором аудитории. Но с контактом мы сейчас вопрос решаем немного другим. Мы также собираем базу Lookalike. Даю подсказку, ориентируемся на конкурентов. Но об этом в другом видео. Что ж, на сегодня с этим кейсом все. С вами был Алексей Федорцов. Задавайте вопросы, если они возникли. Uh, если вы собственник бизнеса, если вы занимаетесь настройкой рекламы, пожалуйста, я в свободное время открыт для общения. Uh, под этим видео будут мои контакты, даже WhatsApp вы можете написать в нее WhatsApp на рабочий номер, и я вам отвечу на вопросы. Всем спасибо, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Жду вас в следующих видео.